Я тигр, Что? который Я могу. Поняла, да. Я тигр, который могу тебя просто растерзать. Ну давай, растерзай меня. Опа.